Don't Вернувшись в Византию, епископ Феодосий и Патриции изложили императору итоги своего путешествия и попробовали повторить то, что говорил им святой Максим. Констант был потрясен. Он рассчитывал, что епископы Патриции, считавшиеся ученищами людьми, привезут раскаявшегося Максима, а они вернулись с его сторонниками. — Я скормлю вас псам, зашью в кожаные мешки и брошу в море, — бушевал император. «Вы опозорили меня перед этим стариком!» «Теперь он будет думать, что при моем дворе есть только такие олухи, как вы!» Феодосий и оба патриция, трясясь от страха, забыли крестное целование при виде кричавшего на них императора и снова обратились к Ерисе. Страх перед земным владыкой для них оказался сильнее страха Божия. Император приказал патрицию Павлу доставить Максима в Константинополь. Преподобного Максима встречали в Константинополе с неслыханным почетом. Вдоль улиц стояли войска, гремели оркестры, звонили колокола. Поселили святого Максима в монастыре святого Феодора. Изучив человеческие слабости, император Констант думал склонить святого к отступничеству не угрозами, а лаской и почетом. Он смотрел на него как на одного из своих придворных. Ведь люди податливы на богатую и роскошную жизнь. На другой день в сопровождении важных мужей с отрядом войска и слугами преподобному прибыли патриции Епифания и Траил. «Царь и владыка вселенной, начал Троил. прислал нас к тебе возвестить что угодно его милости. Но прежде скажи, исполнишь ли ты волю государя или нет?» «Сначала я должен узнать, что повелевает государь. Как я могу отвечать на то, чего еще не знаю?» «Объявите ему волю, государя», — сказал епископ Феодосий. Воля императора была прежней. Признать указ Ираклия об истинности монофилитства и проповедовать его. Если Максим согласится, в награду ему обещали трон константинопольского патриарха. То, чего иные честолюбцы добивались десятилетиями, Максиму предлагалось почти даром. «Только скажи «да». Поистине, все силы небесные не убедят меня сделать то, что вы предлагаете». Равнодушно выслушав, заманчивая предложение, сказал Максим. «Ибо какой ответ я дам Богу, если из-за пустой славы и мнения людского отвергну правую веру?» Едва святой произнес это, сановники тотчас вскочили, исполненные неистовой злобы. Брусившись на старца, они осыпали его грязной бранью, били кулаками, плевали ему в лицо, рвали волосы на голове и из бороды. Наконец, свалив на пол, они пинали его, топтали ногами. Царедворцы убили бы Максима, если бы епископ Феодосий не укротил их ярость и не отнял старца. Он сделал это не из жалости к святому угоднику, а из страха перед императором, который мог сказать не смогли убедить, так убили. С трудом епископ удихомилил всех. «Скажи нам, злой старик, одержимый бесом», дрожащим от злобы голосом спросил Патриция Епифаний, «Зачем ты говоришь такие речи? Не считаешь ли ты еретиками всех нас, и город наш, и нашего императора? Знай, что мы более тебя, христиане». «Я вижу это», сказал святой Максим, отирая рукавом плевки со своего лица. Так и не добившись своего, не принудив Максима признать ересь, император бросил его опять в темницу. Пять лет пробыл святой Максим в узах, Терпел голод и холод, издевательство тюремных стражей. И снова теперь уже в последний раз император велел привезти его в Константинополь. В Константинополе старца привели в парадный зал. Казнохранитель раздраженно спросил, христианин ли ты? По благодати Христа, все так же твердо отвечал святой, я христианин. Какой же ты христианин, возразил казнахранитель, если ненавидишь императора. Святого Максима опять обвинили в государственной измене, будто бы он передал сарацинам Африку и Египет. Опять выступили лжесвидетели, подтвердившие клевету. Выслушав обвинение, святой сказал, вот уже десять лет я скитаюсь по тюрьмам и ссылкам. «Неужели вы не могли придумать за эти годы ничего иного, кроме того, что я уже слышу?» «Но ты порицал императора Ираклия!» — вскричал казнохранитель. «Не мое дело порицать императора!» — отвечал Максим. «Я ему не судья. Я всего лишь не согласен с его определением об одной воле Христа. Этой ереси не признавал и не признаю. Даже если все патриархи предадутся ложному учению... Я останусь верен установлением четырех вселенских соборов. Убить его, как собаку, утопить, посадить на кол, закричали на перебор на предборные подхалимы. Но Констант счел, что это будет слишком легкая смерть для непослушного Максима. Святого угодника передали в руки градоначальника Константинополя. Преподобного Максима привели в караульную где с него стащили одежду. Не устыдившись его старости, святому тогда было 72 года, Максима и исповедника стали пороть воловьями жилами. Пол в караульне был весь забрызган кровью. На теле святого не оставалось живого места. Старец принес истязание, не издав ни единого стона. Утром его снова привели в судилище. Богомудрый учитель и исповедник был покрыт глубокими рубцами и ранами. Тогда над ним совершили еще более лютые издевательства. Не в силах своим умом победить мудрый язык святого, которому он обличал еретиков, ему отрезали его. Отрезали правую руку святого угодника, чтобы не мог он больше писать. Все муки, какие испытал святой Максим, претерпел за ним и его верный ученик Анастасий всюду следовавшие за учителем. После этого Максима вывели из караульни, с бранью волокли по городу, показывая народу его отрезанный язык и руку. А затем его сослали в отдаленную глухомань, на самую границу империи. Преподобный Максим не мог не только идти, но и стоять на ногах. Воины, конвоировавшие его в ссылку, сплели корзину наподобие постели, в которые везли святого угодника. Среди тяжких страданий святой Максим прожил в своем последнем изгнании в стране Алании еще три года. Когда же наступил для него смертный час, это произошло в 662 году, он с радостью предал душу в руки Христа Бога, которого возлюбил от своей юности и за которого столько пострадал. Исповеднический подвиг святого Максима не пропал даром. Шестой Вселенский собор, состоявшийся в 680 году, достойно почтил исповедника, а еретиков их учения предал анафене. Святой, который при жизни был светом всему миру и по кончине светит людям, примером своей добродетельной и многострадальной жизни и великой ревности по Богу. Вот давайте и мы, дорогие братья и сестры, по примеру Максима Исповедника, тоже будем, находясь на своем месте, хранить веру православную. Ни в коем случае не поддаваясь никаким ересам. И храни вас всех Господь молитвами этого удивительного святого. С праздником!